Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питер Батьюкс. Сегодня у нас рубрика детские библейские рассказы на английском. Даниил молился только Богу. Время прошедшее. Daniel prayed, молился, only только to God, кому Богу, to God. Он не хотел молиться царю. Время прошедшее. He didn't want, он не хотел. A praying молитвы. For the king. Для царя. Можно по-другому. Он не хотел молиться царю. He didn't want. To pray. To the king. Можно и так. Царские слуги сбросили его к голодным львам. Время прошедшее. Царские слуги, the kings helpers, помощники, helpers бросили шру, кого? Him, куда, to the hungry lines, голодным львам. Они думали, что львы съедят его. Время прошедшее. Они думали, здесь суд, the lines, львы Eat him. львы съедят его можно по-другому они думали, что львы могли бы съесть его вместо would можно поставить good they thought the lions could eat him но Бог послал ангела защитить Даниила время прошедшее но Бог послал but God sent послал, an angel Angela, to protect Daniel защитить Даниила. Любви не будут убивать его. Время какое? Будущее. Львы не будут убивать его. Что случилось с Даниилом? Как этот вопрос будет на английском? What happened to Daniel? Или по-другому можно. What is happening to Daniel? А что случилось с Даниэлом? Любви не убили его.